Как часто, услышав откуда-то информацию, мы задаемся вопросом, почему же раньше до меня это не дошло, где-то я уже это слышал, почему же не обращал внимания, как часто нас так сильно оскорбляет и задевает ответ какого-то человека на наш собственный вопрос. Как часто... Мы читаем или слушаем других и не понимаем других. Как часто мы ловим себя на том, что ум просто не хочет воспринимать какую-то книгу, как правило, высоковибрационную, энергетически наполненную, или человека, который вещает какие-то истины, но наше сознание отказывается их принимать. Как часто мы забываем уже на следующий день какую-то очень важную, очень нужную, можно сказать, решающую информацию в нашей жизни. Есть понимание – гибкий ум. Или наоборот – закостенелое сознание. А вот по-другому – облегченное сознание или утяжеленное сознание. А вот, например, легкий, приятный человек, или наоборот, тяжелый, сложный человек. Вся эта терминология говорит об одном: каким сознанием мы воспринимаем мир, других людей, социум природу? Насколько ограничено наше сознание? И может ли человек вообще адекватно воспринимать мир? Боязнь человека упасть или страх не идти дальше? черты характера или качество личности готовность работать над собой или заниматься самообманом вбирая в себя гигабайты информации готовность и желание принимать правду о себе все это и не только это. Подводные камни, утяжеляющие наше сознание. Человеку сложно, а иногда невозможно выстроить себя. С моей точки зрения, к такому процессу можно и нужно подключать высшие силы. Благо энергии и вибрации на планете Земля позволяют это. Высшие силы обязательно отзовутся и помогут, если вы верите, если чисты ваши намерения, если вы искренне жаждете. Эта молитва именно об этом. Эта молитва поможет вам. Благодарю. Молитва, расширяющая сознание, Ченилинг, Мой Творец, Моя Вселенная, Мой Дух, Мои ангелы-хранители, Мои Создатели, наставники и учителя, Планета Земля, Леди Гая сотворчестве. Стою перед лицом реальности и истины, перед Твоим лицом, Творец, и вижу свои несовершенства, свое невежество. Осознаю, раскаиваюсь и принимаю это. Провозглашаю свою волю, которая свята, и доуслышат да все. Как личность снимаю ограничения, поставленные другими или мной, на мое сознание и развитие. Призываю на суд твой, Господи, всех тех кто причастен к этому, и расторгаюсь с ними контракты и договоренности. Благословляю их Твоей любовью, Господи. Возвращаю себе свою свободу, свою волю, свою решительность и смелость, свою силу духа и механизмы принятия, Свою чистоту помыслов и искренность сердца, гармонию души и сознания, свое божественное начало и веру, свои жизненные силы и связь с источниками сотворения. Я освобождаю. И возвращаю себе свои тела и энергоструктуры и управление над ними. Возвращаю себе свою интуицию и связь с тобой, мой Творец. И всеми теми светлейшими существами, которые ведут и помогают мне. Возвращаю себе, свою жизнь и ответственность за нее. Как личность принимаю свое предназначение и Творца в себе. Принимаю свой дух, душу, высшее Я, тебя, мой Творец, и ставлю вас в управление моей жизнью. Как личность возвращаю себе свое совершенство и любовь. Выстраиваю, увеличиваю, наполняю себя светом и любовью. Синхронизирую с энергиями, вибрациями, развитием, задачами моего духа и души планеты Земля, моей Вселенной в моменте здесь и сейчас. Как дух, синхронизирую и гармонизирую личность, ее ум, ее сознание, подсознание, характер, желание, мировосприятие, понимание. Тела, энергоструктуры, самость, природу. Как дух работаю со своей личностью и каждый день вывожу ее из невежества к свету, любя и принимая ее. Как дух я уравновешиваю свою личность и помогаю ей увидеть истину и отражение в зеркалах Вселенной. И как человек провозглашаю свою волю, верю и доверяюсь тебе, мой Творец, Твоему свету, мудрости и любви. Принимаю Твои божественные инструменты твои знания, твою защиту, твои законы, все, что ты приготовил для меня. Моя Вселенная, как человек, принимаю тебя, твою мудрость, твое изобилие и развитие, любовь и жизнь. И прошу дать мне все необходимое, для реализации сказанного мной здесь и сейчас. Да случится, да произойдет, да исполнится.